Всем привет! Добро пожаловать на канал Señorita, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим, как правильно по-испански называть дату и месяца. Для начала мы просто выучим все месяца. Давайте. Январь – энэйро, февраль – февраль, феврэйро, март – марсо, апрель – авриль, май Майо, июнь, хуйнью, июль, хули, август, августу, сентябрь, сектембри, октябрь, октябрь, ноябрь, ноембрь и декабрь, десенбри. Все-все выучили, все здорово. Теперь мы перейдем к датам, чтобы спросить, какое сегодня число есть две так сказать, две формулы вопроса. Первый, а квантош дословно переводится, грубо говоря, в скольких мы находимся, ну, мы дословно ничего не, ничего не переводим, то есть а там уж это мы, какое сегодня число, да? Отвечают на него, э, например, эстамош А и что-то пошли там дальше. Мы находимся на такое-то число, да? Теперь, либо кефе чай сой. Какое сегодня число? Да, это даже дословно. И говорят уже. Истамус а Сейс, например, да, там тоже шестое число. Либо Сл Светы, там, да, сегодня седьмое число. Вот. И теперь перейдем конкретно датам уже а Когда мы хотим сказать 1 марта, там и так далее, мы, вот это первое, порядковое числительное, в общем, используется только для обозначения первого дня, а, дня месяца, то есть первое, первое, первое, первое, первое, второе уже будет 2, 3, 4, 5, там уже остальные все числительные. Например, el primero de апрель 1 апреля, el primero de марсу el primero de febrero и так далее, но el quince abril, например, el tres de abril, там, и так далее. То есть порядковая числительная используется для первого числа, а для остальных всех уже простые числительные, думать ничего не надо. В общем, выучивайте этот урок и называйте даты по-испански. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, комментарии, заходить на мою страничку веб, где там есть еще языковая школа испанского языка. Заходите, все смотрите, и скоро будет в языковой школе новый курс. Не упустите. И да, не забывайте подписываться на мой инстаграм.